Бомба взята Нет, нет, нет, мы Рашен Каждый боевый здесь щетит А я теперь, на пункту А теперь можно тебя на балкон кинуть, если ты хочешь Миналка во пешке Тихо, Данька, не пали меня Бомба установлена. Как, как получится? Давай на нулевую. Я а, а, да, а -а, я подожду чуть Не вышел да, на нулевое. Он, он не... через стены как будто долбит, да? Э, да да да. Пчень, как будто через стены. Я не пойму как-то. Не он... за меня пушку случайно не а видно, чёрт, видно через стену? А медведики возле моего трупа долго. возле моего трупа в зиге, два медика. Выходим. Смотрите, чтоб... Какой он тут? Туха за этим. Ай-яй-яй, ой, синька, синька, двое. Туха, еще один. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Так, сейчас мы... Взорвите один из объектов давайте, противника. Давайте, ребята, мусор займем. Раунд начался. Бомба взята. Три подсадочки, давайте. Гранда пошла! Поберегись! Поберегись! Давайте Ой, я упал Ты без планта? Гроната пошла! Я... Плант чистый, по-моему, Слышите? Потому что на рынке все. Свиспы. На планту, ребята, штурмайк на планту. Побили, Да, блядь, теперь без хп Команда осталась. Команда врага уничтожена. Мы с тобой... сыграли одинаково. Красавчик. Шестнадцать на пять. Вы... Вы с доком потащили. везде новую был когда-то